Здравствуйте и суперспасибо вам. Посетители, вы когда-нибудь чувствовали себя застрявшим? Может быть, есть какие-то вещи, которые делают вас несчастными? Некоторые маленькие привычки, которые в конечном итоге наносят больше вреда, чем хорош в долгосрочной перспективе. Сколько вещей мешают вам быть счастливыми? Вот некоторые вещи, которые могут сделать вас по-настоящему несчастными в течение всего вашего дня и в долгосрочной перспективе. Давайте узнаем их сейчас, чтобы мы могли видеть, если мы сможем заменить их какими-нибудь более здоровыми привычками. Номер один. Продлить время вашего отхода ко сну до позднего вечера. Как часто вы пренебрегаете этим чувством сонливости? Вы переживаете до поздней ночи, после еще одного, еще одного видео с подборкой кошек. Ах, но они такие милые, напоминаешь ты себе? Мои кошачьи усы, и я люблю наблюдать за ними. Но сон – это необходимость, в то время как видео с кошками нет. Извини, Барт. Часто ли вы продлеваете время отхода ко сну, когда в этом нет необходимости? Неизбежная задержка сна, месть перед сном. Ты вообще ложишься спать? Рекомендуется, чтобы мы получили примерно 7 до 8 часов сна. Давайте стремиться к 8-часовой отметке. Может, ты и ночная сова, но тебе все равно нужен свой ЗЭС. Так что назначьте время отхода ко сну и начинайте успокаиваться за час или два до этого. Это помешает вам ощущение тумана и слабости в течение всего вашего дня. Лишение сна может привести к тому, что вы у тебя тоже плохое настроение, так что отдохни немного. Ваше дальнейшее утреннее «Я поблагодарит вас позже», скорее всего, утром. Номер два. Не наслаждаться простыми моментами. Замечаете ли вы приятные, простые моменты в своей жизни? Благодарны ли вы за них? Наслаждаясь маленькими моментами в своей жизни, может сделать вас немного счастливее. Практика наслаждения была замечена многими, чтобы быть способом увеличить счастье. Мы можем использовать наши мысли и действия, чтобы повысить нашу оценку положительного опыта и эмоций, и их продолжительность. Когда мы это делаем, это называется наслаждением. Чтобы попрактиковаться в наслаждении, в следующий раз, когда вы оцените что-то маленькое, потратьте лишнюю минуту, чтобы осознанно признать это и купаться в нем. Не позволяйте этим моментам проходить мимо вас, осознавайте их. Потому что, если мы никогда не замечаем маленьких моментов, которые на самом деле более особенные, чем мы думаем, мы можем начать чувствовать себя немного несчастнее, чем были, если бы мы наслаждались ими. Номер три. Никогда не тренируйся. Когда ты в последний раз ходил в спортзал на беговую дорожку, прогулка, танцы, йога, физические упражнения играют важную роль в улучшении нашей самооценки и счастья. Доказано, что непрерывные физические упражнения снижают стресс, тревога и симптомы депрессии. Так что это хорошая привычка, которую нужно внедрить. Начните всего с 5 минут в день, когда вы просыпаетесь. Затем, когда это войдет в привычку, добавьте дополнительные 5 минут. Продолжайте делать это до тех пор, пока не почувствуете себя комфортно. Дело в том, что легче начать ставить цель 5 минут в день, чем ожидаете от себя внезапно заниматься спортом по часу в день. Без физических упражнений вы, скорее всего, пропустите на кусочки счастья. Номер 4. Игнорируя твое психическое и физическое благополучие. Обращаете ли вы внимание на свое психическое здоровье? Так что, надеюсь, вы даете свое психическое благополучие немного признания и мотивации. Но как насчет вашего физического здоровья? Ваша жизнь может быть наполнена напряженными днями и постоянные перебои, но лучше не игнорировать ваше психическое и физическое здоровье. Большинство наших проблем со здоровьем возникнут позже скорее, чем раньше, если мы не позаботимся о своем здоровье сейчас. Национальный Центр Сердца, Легких и Институт Крови рекомендует, что у вас измеряют уровень холестерина примерно раз в 5 лет, начиная с 20-летнего возраста. Это один из способов проверить свое физическое здоровье. Психическое здоровье – знайте, что делать перерывы – это нормально, при переутомлении или даже в обычные рабочие дни. Короткий перерыв может быть полезен для здоровья. И если вы чувствуете себя подавленным или эмоциональным, выразите себя, видя дневник или разговаривая с кем-то. Всегда лучше обратиться за помощью. Когда вы чувствуете, что перегорели, чувствуете себя неуправляемым или просто нуждаетесь в ком-то, с кем можно поговорить. Так что лучше всего заботиться о своем здоровье, когда это возможно. Долгосрочные результаты могут просто сделать вас немного счастливее. Номер пять. Не прогрессирует. Здорово сделать перерыв, но только потому, что ты на одном, это не значит, что вы не можете развивать свои навыки где-то в другом месте. Когда ты в последний раз узнавал что-то новое в свободное время? Обучение может заставить нас чувствовать себя гордыми, продуктивными и счастливыми. Так почему бы не заняться новым хобби? Развивайте свои музыкальные навыки, читайте этот роман на вашей книжной полке, изучите новый язык. Возможности безграничны. Вы можете думать о школе, как о рутинной работе. Обучение не обязательно должно быть таким. Вы можете создавать свои собственные уроки и стать своим собственным учителем. Тема сегодняшнего урок «Все, что ты захочешь». Просто не давайте себе слишком много домашней работы сразу. И обязательно немного поспи, так что у вас достаточно энергии, чтобы учиться. И номер 6. Оставаясь только в своей зоне комфорта, слишком удобно. Вы боитесь того, что может случиться, если вы потерпите неудачу? Конечно, каждый рассматривает возможность неудачи. Но никогда не рисковать – это большая жизненная ошибка. И это может привести вас к некоторым несчастьям в будущем. Те, кто прожил долгую жизнь, часто упоминают, как они жалели, что не пошли на больший риск. В последние годы своей жизни вы бы предпочли знать, вы пошли на риск вместо того, чтобы жить в сожалении. Пришло время выйти из своей зоны комфорта и прогрессировать. Если мы всегда делаем то, что нам удобно, мы можем начать чувствовать себя застревшими. Небольшие цели может быть легче заметить, но как насчет этих захватывающих долгосрочных целей? Нам нужно исследовать, что еще там есть. Может появиться новое хобби, карьера, навык, отношения или путешествие туда для вас. Так что давайте перейдем к делу. Какие вещи, как правило, делают вас немного несчастными? Есть ли у вас какие-нибудь новые захватывающие привычки, вы хотели бы реализовать? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы это сделали, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделись им с другом. И нажмите на значок колокольчика уведомления для получения большего количества контента, подобного этому. И, как всегда, большое спасибо, что посмотрели.